Мюнхенская конференция по безопасности обернулась настоящим позором для армянского премьера Никола Пашиняна. Только он появился в Германии, как стал посмешищем в первый же день. Сначала армянский премьер безуспешно искал флаг своей страны перед протокольным фото, а затем его напугала обыкновенная ручка. Последним же штрихом к окончательному провалу Пашиняна в Мюнхене стала ироничная реплика. Сделанное президентом Ильхамом Алиевым. Пашинян буквально выхватил микрофон, чтобы в очередной раз поразглагольствовать. Он начал рассуждать о том, что на Кавказе в древности, якобы, жили только два народа армяне и армяне. Заметил президент Ильхам Алиев. Армянский премьер попытался продолжить, но ему пришлось сильно постараться, чтобы перекричать хохот в зале. In times of the Tigran the Great, whole, whole, whole, whole, whole, in our region, there were only two nations, Armenian and Georgians, and Georgians. There were, there were no, no, no one, and not only in the times of the Tigran the Great, but in times of Bagratunis, in times of Ar Arshakunis, you, you, you, you could, you could find it in any historic book, any.